а ты гонщик великий, да? А? Гонщик, каскадер. А? Находимся в парке города Кунгура. Печалька. Вот там красивая площадочка. Она платная. 50 рублей входной билет на один час. А раньше она была 30 рублей. И внутри этого заборчика зеленого совсем мало детишек. Ну вот я вот вижу только пока одного ребенка и двух-трех бабушек. А вся остальная детвора находится вокруг. Моя детвора в том числе несмотря на такие ой какая красота золотая осень в момент по желтели все листья спасибо вот и они теперь вот вынуждены вокруг кататься на таких вот ух ты ты на вертолете летишь то ли на машине Бибикай, Мам, я тебя да нет, как ты мне задаешь? Вот она платная. Там вот совсем взрослые люди и один ребетенок ходит. Печалька. Мне это так раньше возмущало. Дети мне вообще вот там внизу через забор лазили. А сейчас стыдно лазить через огонь. Давай. Два в одном называется. Ай, я сейчас упаду! А, я чувствую, Держись крепче. На втором этаже Максим сидит, а на первом этаже Толя. Уже стукнувшись... А потолок ты чудо-машины. А! Мне, я, чудо а, а! Я, я чуть не упал! Держись! Вот, как надо, я не упал.